Друзья, с вами Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать роли в командной работе, когда вы будете собирать самостоятельно свою команду. Роли выбираются следующим образом. Первое правило, что каждый из ваших коллег или вы должны выбирать роль, которая вам нравится. Это первое правило. Второе правило, каждый выбирает не одну роль, а сразу три. Объясню почему. Потому что, возможно, роль, которую вы выбрали первоначально, в теории, на практике, она пока что вам не такой интересной. У вас должна быть дистанция для маневра. То есть, если вы захотели искать объекты, не пошло, то вы должны перейти к следующей роли, которая вам тоже потенциально интересна. Как выбираются роли? На самом деле, вы должны ответить на три вопроса. Первый вопрос по умолчанию. Чем вы бы вы хотели заниматься в идеале? Ну, здесь все легко. Каждый говорит, я хотел бы продавать, я хотел бы искать объекты и так далее. Все ваши друзья делают то же самое. Вторая роль, отвечайте на вопрос, какой бы навык был вам полезен в жизни вообще, ну, за исключением первой роли. То есть, здесь могут быть другие навыки, есть, если вы изначально выбрали поиск объектов, здесь вы можете сказать, ну мне было бы интересно научиться продавать, общаться с людьми, коммуникация, в принципе, полезный навык. У кого-то, возможно, другие навыки будут выбраны. То есть так вы выбрали вторую роль. И третья роль, в принципе, выбирается по тому же принципу, чтобы вам, в принципе, было полезно для вашей жизни в будущем. То есть в плане связи, в плане, опять же, каких-то профессиональных качеств. Здесь можно выбрать третью роль, например, проверка объектов. здесь же проверка объектов, это не только проверять объекты, это еще полезные связи с организаторами торгов, что, в принципе, дает очень много преимуществ и так далее. То есть вот так выбираются три роли. И после этого, когда каждый из ваших участников выбрал три роли для себя. Вы уже можете посмотреть, кого на какую поставить. И самое важное первое, каждому найдется роль, а второе, каждый будет заниматься тем, чем он в той или иной степени заинтересован заниматься. А это значит, его не нужно будет мотивировать, ему будет интересно работать и результаты будут лучше. То есть мы всегда исходим из того, что человек хочет, а не из того, что мы просто взяли, сказали, ты будешь продавать. Если человек никогда этого не хотел, то он просто уйдет из вашей команды. Поэтому всегда смотрите то, что вам хочется делать больше всего. И дела у вас пойдут хорошо. На этом видео я заканчиваю. Переходим к следующему видео, как вам самостоятельно сформировать свою убойную команду по участию в аукционку банкротства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Идем дальше.